Здравствуйте, Алексей Колесков, сегодня в этот морозный день мы решили съездить посмотреть, как строится проект номер 257, который размещен на нашем сайте. Пожалуй, спросим об этом у самого заказчика. Приятного Вас видеть Здравствуйте. на этой земле. Разрешите Вам пожать руку. Скажите, Константин, вот почему Вы выбрали именно этот проект? с чего начинается проект. Это сообщение с архитектором. Когда ты находишь человека, который отвечает на твои вопросы и отвечает квалифицированно, это уже своего рода союз, который в результате должен превратиться вот в какое-то создание, объект. И уже на этапе строительства важно, чтобы тебя понимали, тебя слышали на твои вопросы за короткое время отвечали и помогали в строительстве. Что я увидел в вашей компании и лично у вас. Спасибо вам Благодарю. за это. Когда мы купили проект дома типовой, он нам очень понравился по расположению, по свету, по коридорам нету абсолютно никаких э, мертвых зон, которые были бы нефункциональны, что зачастую бывает в проектах. А на самом деле мы пересмотрели десятки проектов, остановились на этом, по нашему пониманию, очень простой и очень эффективный. А с высокими потолками дом, а, что очень приятно. Единственное, что впоследствии проектировки от типового проекта мы отступили совсем на чуть-чуть, это на вот этот гараж, который в процессе строительства мы поняли, что земли у нас достаточно и жизнь сегодня заставляет. Как-то свое нажитое хранить в чем-то. Плоды сегодня мы еще не пожинаем, потому что у нас где-то процент постройки 80%. Планируем за лето 2017 года закончить все. И с большим уважением и с большим желанием встретили бы опять же архитектора вот Алексея, чтобы он порадовался за свое детище вместе с нами. Сегодня в объектив у нас попал популярнейший проект номер 95, который размещен на нашем сайте. Проект достаточно прост, экономичен, комфортен, потому что два этажа, плиты перекрытия над каждым этажом, никаких эркеров, просто понятно, удобно. Площадь дома составляет 171 метра квадратный, три комнаты жилых, кухня гостиная, топочная, два санузла, высота этажей необходимой достаточно 3 метра. Внизу можно делать 2,7 вверху, что также предусмотрено проектом. Бариту дома на половиной метров на 10,4 метра, если быть точным. Вот, крытая терраса, конкретно в этом случае гараж у нас находится отдельно у нас Отдельный блок с баней, есть, конечно, и другой проект, проект номер 240-423, там гараж или навес пристроен к дому, в том варианте, который был ранее, года три назад окна было меньше меня это все время смущало год назад я их увеличил и дом стал более гармонично смотреться здесь нету никаких декоративных вставок ничего поэтому немножко дом так пропадает и свес кровли на мой взгляд конечно это важный нюанс его здесь недостаточно в оригинальном проекте сделан свес метр двадцать Здесь заказчик посчитал, вес сделать по каким-то причинам захотели меньше. В данном доме покрытие кровли выполнено из керамической черепицы. Зачастую, конечно, заказчики предпочитают выбирать более дешевый материал. Этот проект является базовым для возможных последующих изменений. То есть вы можете пристроить гараж, еще уширить террасу пристроить наезд для машины хотя есть и много других похожих проектов где уже это все сделано здравствуйте уважаемые телезрители представляю вам сегодня проект номер 624 размещенным на нашем сайте этот проект разработал сначала себе я тоже начал стройку но данный дом, второй по счету, находится в Ракове, в Беларуси. Проект называется «Дом-мечта». В нем есть второй свет, баня, тренажерный зал, три комнаты жилые, кабинет, гардеробная. Все, что нужно для полноценной комфортной жизни. Я думаю, настало время представить хозяина дома, а то он сейчас уже начинает замерзать, сейчас мы его немножко разогреем. Василий, расскажите, пожалуйста, почему выбрали проект именно с такой архитектурой? Что подтолкнуло вас к этому выбору? Ну, красота, простота. Вот. Ну что-то понравилось, общий, общий вид понравился. Ну, почему вот не соскатные кровли там не да, ну, ну, это, ну это уже как сказать уже надо, мансардные надоевшие уже привыкшие прилипшая ко всем мансардные а тут какое-то знаете разнообразие ну, У -у -у. наверное здесь больше возможностей в этом доме он интересен ну сам по себе да есть какие-то архитектурные Изюбинка какая-то в нем есть, присутствует большой витраж со стороны задней стороны дома, понравился вот этот второй свет, балкон большой, доме банька, да, и площадки большие слева и справа стороны дома, где можно выйти спокойно, посидеть, столик поставить, посидеть. А почему Страшно. именно вот с арболита выбрали? Арболит это дерево-бетон для тех, кто не в теме, скажем угу. так. Кто у вас... Уговорил, раскрыл глаза. Ну, вы, вы в первую очередь сказали мне, потом прочитал в интернете о нем. По теплопроводности хороший материал, по экологии. Вот и вот, что заставил меня остановиться на этом материале. Мы продолжаем а, бежать в построенные дома по моим проектам. Вот сегодня заехали к Виктору. И осматриваем дом по проекту номер 133, размещенном на нашем сайте. Виктор, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, почему именно этот дом, чем понравился, чем запал душу, и как вообще до сих пор довольны, может быть, где-то нет, что вот скажете? Так, ну, я попробую один, жаль, что супруги нет. Мы очень долго выбирали проекты. Во-первых, прежде чем приступить к проекту, начать строительство, объезжали очень много знакомых, интересовались, как они живут, кто прошел этапы строительства, то есть какая площадь оптимальная. Вот. Значит, у нас участок не позволил делать именно там одноэтажный дом или какой-то другой большой, но выбрали мы этот проект по двум причинам. Первый – это наружный дизайн, нам очень он понравился и запал. Во-вторых, двухэтажный Почему? Потому что мы мансарду изначально Значит, не Для себя не применили Потому что, ну, от стиля жизни То есть мы любим в просторе жить Еще один огромный плюс Это то, что дом очень светлый Там много солнца то есть меньше бактерий, то есть он, окна вот эти большие, они не маленькие, они шикарно смотрятся, это метр пятьдесят на метр шестьдесят, Это нам очень нравится. То есть дом сам внутри, ну просто вот светлый это, мы свет любим с вами. По общей площади, это площадь до 200 квадратных метров, мы считаем для себя, что это очень даже достаточное, вот, по нескольким причинам, для комфортного проживания раз, семьи для экономии отопления, для уборки, потому что время уже к старости идет, как бы и так далее, все это затратно. Поэтому выбрали этот проект, сейчас мы не жалеем, прошло уже как бы несколько лет, но он нам по-прежнему нравится, он нам запал, и вот до конца мы как бы собираемся уже как бы, к концу у нас строительства идти, вот. поэтому думаем, что и жить здесь будет очень комфортно и приятно.